Я буду, я буду, я буду, я буду, я буду твоей куклой, не смески. Друзья, всем привет, вы на канале Видео Бэйби. Сегодня мы пишем наш новый трек. А, и не один, а два трека. Мы, Видео Бэйби, канал в Ютьюбе. У которых почти 100 тысяч подписчиков. Папа и дочка. Это я был папа. Кручу-мучу, видай, дура, наверное, он звонит мне опять и опять Забью на все, одену свое платье, юбку покороче, и лабутаны хватит Что, что, что? Какая юбка покороче, доча, с головой нормально точно Забью на все, одену свое платье, пап, юбку покороче, и лабутаны хватит Ну неприступная, слушай, слушать меня не хочет, вот эта дочка, одни лишь юбки покороче Я девочка в юбочке? но ну, ничего, стрижечка, какая, какие куб я девочка в юбочке, ну ничего, стрижечка какая, какие куклы и ночем Забью на все, оден свое против папытку покороче И лабутан я, я буду, я буду, я буду твоей куклай, твоей, твоей куклай, я буду твоей куклай, хочешь? Я буду твоей куклай, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду твоей куклай Простите, я тогда кто? Снук, снук, снук, док. Вообще ничего не понимаю. че за театр лапутены, куклы, кити юбочки, каре. Простите, что за цирк, цирк, дочка. Папочка, но мы же девочки. Девочки, куклы, юбочки, попады, да, этому мы рады? Ладно, все лады, я понял. Понял, что ничего не понял. Так, если вам понравился наш текст. если этот рэп-влог, рэп-влог. Ставьте палец вверх. А ну-ка, один, девочка, маску. Yeah. Ты будешь в маске. А -а -а -а. Одень эту маску, пожалуйста. Одень маску. Она не хочет одевать эту маску. Как ее заставить это сделать? Маску одень, маску. Дальше пишем. Сразу подхвачивает. Ага. Поехали. Догулять, кручем у чего видать дура, наверно отзвонит мне опять, опять. Все равно вместе. С вами мы, папа и дочка, ваши семьи, братики и сестрички и красивая. Сейчас два раза звучит Новый год, Новый год, и ты потом вступаешь. Приветствуем вас, подписчики канала Видео Бэйби Правильно, снегурочка. Ого, Да, давай бы, что-то меня аж заперчило. В этом в горле. по ну, не пей, не пей много, никогда, никогда. Hello. Uh -huh.